среди города. Ну, Если наши нареки бы наш нарик по узнали бы. Или что пешком пришли бы, да? бы да. Реально пешком пришли бы сюда. и еще что самое главное, что никто за это ничего не говорит. смысле ничего не говорит. Ну, не, никакой это, юридической ответственности, там, привлечения. А. Не, это не криминальное. Ну, они ничего. не выращивают его на это ну? Я знаешь, когда был ребенком, у нас дома Макрос. Во дворе. Я в селе живу раз родился и урос и короче на дереве стыло черешни и собирал ну, пацанам не сколько это было лет 7 8 лет, даже 10 не было и короче два мужика раз вломились в этот клан в двор и сорвали короче черти стойкость куда они побежал ну а куда мужики они они машину сели шестерку черную и уехали короче и вот так они видимо ездили короче по селам по деревням и искали и вот реальный случай из жизни. Я, я за ним бежал, короче, плакал, обидно было, что это они, Мы, в мой дом пришли, короче, и Макс нормалим. Я не знал, для чего они. Говорю, бабушки говорю, бабушка, у нас куца и украли, говорю, дяденьки. А, я говорю, знаю, чего они, чего они за дяденьки были. Зелье, дядьки. Да. Это что такое? Я постоянно проезжаю и думаю, что. Я тоже приняется. постоянно думаю, это фриты, это люди или что да, это. Да, добор, похоже да, на, на самом деле на картошку фри. Да. Она давно уже, да, года два стоит. Да, здесь. Ну вот, стряли. Пробка на 14 минут. 13. Точнее не пробка, это затор. Видимо, опять ремонт на дороге идет. Да, но ну вот тут мы, короче, останемся на минуту. Подожди, а это полоса что на нее уже забитые? 20 метров, да, и уже она там не начинает. Ух ты что за машина. Феррари, прикинь, кабриля старая. сюда встали, сегодня, а эта полоса едет они реально роботы отвечаю z 4 еще еще не такое видать одни. видишь одна полоса перекрыта вот реально за нами никто не едет а мы уже проехали километр да почти О. они прикольные где Одна из любимых машин моих. После нее, когда на обычную машину садишься, вообще не кайф. Не хочется.. Я такой 140 отдаст. Этот румын, да? Да, звонок пропустит перезвонным А, гудок послал, да? Да. Отдаст, конечно, за 140. Естественно, там у него рядом стоял. Да, сейчас видишь, сейчас можем полторы. Сказать, нет, извини, на 140. Если хочешь, да. Посмотрим сначала, как будет переглядеть то что за полторы он даст ну, это, это, это, это, это факт Уже дают посмотрим если компакт дагодались, не обрадует догадались что вообще да. конечно когда клиент приходит я с деньгами так, да, бельгийцы такую машину никогда в жизни не купят так вот мы их Только покупаем он. их а, один километр испугает даже за 1000 А2 бельгийца он не возьмет ну знаешь а тройка BMW 242 тысячи километражом E90 продал французу и все все поездки. Поездки. у меня сколько у меня 245 тысяч было на Малинбе. на Проезжаем мы мимо Брюсселя, как раз кольцевой Брюссельский. Да, это кольцевая, да. Вон там его видно со всех сторон этот собор кафедральный, какой-то китайский замок, что за фигня это? Очень смотри, каким забором. Еще. И забор с, с проволокой с камерами да. да, вот видишь все все под наблюдением, все под камерами предположение есть, что это королевский дворец Такие мы уже километр едем и везде камеры Длинная центре эти какие да. и здесь даже забор и вон там еще один забор здесь, река тоже есть все есть короче вот она столица бельгии старый город кстати Доехали. дом с привидениями смотри из фильма ужасов и вот, белые занавески написано что это центр стоматологии здесь буржуи живут вот это все частные дома. То есть получается у человека. Пятиэтажный дом, может быть, запросто. Извините, 2 3 этажа. Ну бывает, сдаёт. что сдают, но бывает многие живут сами. Вот это вот. Вот частные дома. Графики здесь тоже работают. Тут тут не Поляки машины собирают да. по всей Европе. <свес> ну сирена у них, да? Правда, как привидение <свес> <свес> Охотники за привидениями, да? Приехали? Мы не приехали А где компакт? <свес> Вон она, машина стоит Дожидается нас Ого! Украина! Видел, машина проехала, украинская Ford Mondeo знаешь, в последнее время много их появилось. Так, первое впечатление, какой Лэри? Первое вроде ничего. Знаешь, когда мою машину вижу... Вон, дви... Вот это крыло да. крашено, отсюда вижу. Да. За Заднее крыло как видишь? Она больше моя, знаешь. Больше твоя? Да. Багажник крашеный очень плохо. Смотри на шагринь. Да. Я лучше крашу фульверизатором. Баллончиком? <связывающим> баллончиком, <связывая> да. Крашу баллончиком, да? надо менять. Не обманул смотри, максиды стоят. Детское кресло. Царапины. Саки. Пожалуйста. Тихо, холодно что ли? Холодно. А, я понял, плохо. понял. Вот здесь куртка с деньгами. А, хорошо. Я думал, что ему холодно. Тут, в принципе и толщиномер не нужен, но раз он есть, надо им пользоваться. Посмотрите какие безобразные следы от орбиталки. Не заморачивались с ней. Диска, конечно, не хватает. Кожа, автомат, люк, машина заряженная. Они бывают полностью обновленные. Со временем они же делали Короче, лекарь, Да нет, тут не в него все. мятина была. Да, Видел да. царапин наверху, ну, но можно да, заполировать. А да, вот пару, пару царапин есть. Подлокотника нету, прикинь. Можно поставить, они же ставятся. Но, вот нет, это заводской. Надо найти, чтобы... Не, вот это убирается, вот эта шторка, и вместо нее ставится подлокотник. Я ставлю, я заводской, я хочу. заводской, да. Ставится, есть, все есть. Да. Найти Трудно учить, знаешь, подать Ну Вот это подшиву просто вот так. так. Это не должно быть, должно быть. О! Смотри сюда. Видишь, поклевка конкретная. Да. 17. Там одиннадцать, здесь 15. 17. Где? А должно быть 2. Да. Бонжур. Ца ваша, ты же не глядал на аварию на левом там, на стороне? Да, да, да. Это не Просто кто-то и это... не Потому я. Это должно быть внутри. Она не знает. Торчит. Не демарка, не демарка. Смотри, тридцать Что сделал И смотри, как заметно 38 Машина какая хорошая и какая это, блин. Тебя, в принципе, опции меня заманивают. Здесь очень много шпаклевки. Лэри, смотри, как сделано хорошо. Вообще не видно. Сделано, да, хорошо, но. Вот это почему не покажется А ну, Лэри, уйди Сухая более-менее Да Саленблоки, Лэри Саленблоки потресканные Вот отрезанные Механика Кокоросли, Окей, проблем Я тебя 2 никогда не аварии. Так, у них турбина Часто бывает сопливит Мокрая чуть-чуть, но не критично. Да, в основном у них на ПМВ, короче, 90% процентов у них мокрота есть. Но ее меняли уже, oh. что ли? Плохо заводится. Что за сучки? Сколько ножен у него? Подписка? <клыш> <клышко> да. Я знаю, я поэтому не убираю. Прыжку поднимать нельзя, а тут все обрызгает. Там прям под ней шестерня распредвала. И она швыряет масло. Никогда не забывайте. Всегда надо проверять. Иначе можно попасть как минимум на прокладку. Лэри? Будь покрути! Это болезнь у них? А он Масло хорошее, но грязное надо мне. Ну, Сиденье можно. Сидение, да, это. <клево> самое главное механическое состояние, чтобы делать. Так, кучит кондиционер. Всегда проверять кондиционер. Если он не работает, нет газа, это не отмазка. А, ключовый был? Да, помпа крутится. Все нормально. Холодит? Чуть-чуть холодит. Андак. Так, тут у нас. Ну, километраж. И, и как следствие, протертая спинка. Да, пробовали говорит, угнать машину. Это Брюссель. Две фоли Две Невозможно были. Это Невозможно. А по тех это невозможно. Почему? Почему? После этого чипи пошли потом Но нет? Нет, Они не открыли. Они Это дебютор, так. Потому что X6, Всегда проверяйте колоды Всегда проверяйте печку отопления, потому что все это расходы, все это деньги. Если речь идет о жигулях, можно отделаться легким испугом, но когда вы покупаете БМВ, дешево вы не отделаетесь и не надеетесь. А почему он не закрывается до конца? Лэри, а че он до конца не закрывается? Ты да как-то? Там палец засунул. В ответ ты должен сделать так. Лучше. Лучше. Не надо петь, кемперы. А, нет, он здесь, он здесь, он Он здесь, он он здесь. Нет, не надо. Приведи его, думал. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Все, все, все, что электрика, все, что кнопки. Нажимайте на все, как вот дети играют в машине. Так и вы, как дите, нажимайте везде, проверяйте все. Печку на всех оборотах. Потому что бывает, что вентилятор работает на какой-то одной скорости. Чтобы, чтобы вдуло во все направления и вниз и вверх все проверять все все все так тут у нас круиз контроль проверяем ручник обязательно я проверил, проверил ручник да? что то не то думаю не это хорошо до их болезнь, но она хорошо работает коробка а нормально работает уже вижу то есть если приключений Режима драйв машина чуть-чуть проседает назад нормально. Если она бьет пинком, значит, бьет. значит отдавать ключи и уходите. Потому что коробка это полцены машины. Угу. И за коробки покупаем эту машину, если. Yeah. Да, мягко плавно переключается. Yeah. Это, это уже типтроник. Сколько у него? А тептроник. Четыре или пять Тимонад, T'as pas réussi d'être malade en hiver. Pourquoi t'étais malade en été Pshut, Quelle catastrophe. Hier monté dans la voiture à air conditionné. Ah a oui. Ta... A... À cause de a... ça. Il a tapé moi. <rire> Marocain toi. Petit, Marocain. Ouais. Moi chauffeur de taxi mon ami. Oui, voiture fais. juste servir. Après travailler venir pour faire les courses pour faire le petit promenade pour faire les trucs comme ça c'est tout. Hum. Oui c'est les pompes qui nasent un peu. Les pompes, ah. pompes direction assistée. Ah c'est possible, moi je n'ai pas, pas professeur, ouais, je sais pas. <rire> si toi tu es un chauffeur au taxi, tu ne connais pas la voiture, je te... arrête non, un moi, peu. je te jure chef, te... avec cette voiture, moi pour moi, elle est bien, magnifique, tu vois. Je suis obligé de vendre, pourquoi Parce que maintenant, trois enfants. Catastrophe, partir en t... vacances. Comment t'étais en à... avant avec trois enfants Viens de naître, viens d'avoir le petit. Maintenant d'avoir ah, avant, oui. tu vois. <rire> Аттрамадис, я не знаю. Да, если ты даже если ты сделал, вот так, вот так, вот Je te jure aucun problème. Sure. Sur la tête de ma mère, la boîte à vitesse, il a fait. Ah te... Non, oui, je suis sur non. la tête de ma mère, comme ça, toi tu crois à moi. N'ai pas dit qu'on se prenne ça, maintenant Non, il Normalement, chez vous, 3D. On va ça pousse. Tu, tu la mets de S. C'est ma 15 ans je pour la vue. Ah mes... possible, voilà, possible, possible. Je, je sais bien, ah, je possible, sais bien pas. Bien normal, bien bien comme sûr, bien sûr. Regarde chef. Tu sais, il n'y a pas obligation. Toi regarde la oui, oui, Je sais, je sais. Pour moi, par exemple, obligatoire euh, acheter une voiture normale C'est normal, c'est normal, c'est normal, bien sûr. C'est logique. Oh. <coughs> Опции заманивают Опции хорошие вообще. Все есть, смотри. И его руку, какой-нибудь тяжелый. А я понял, она помпа уставшая у нее. Не желаю, да? аж сами. Максимум, максимум, Проверился. Все работает вроде. Я думаю, тот бренд получит. За 1400. Вот так думаю. И за свою цель его всегда продам. Нет, сто процентов. Потому что это не тянет она, а она, не тянет, да. она не так, как я его нажимаю, вот так он вот должен приклеиться. Давай почитаем ошибки вот Зачем? Зачем? Говорит. Зачем? Я не буду его Я не буду делать. Даже если за 1400 четырех, тогда стены Да, но потом видишь в нее укладываться Укладываться да. я на покушаю А та, та не покушает так. Та простая машина Да, та простая Да, здесь помпу поменяешь, ты и то выиграешь Да, конечно Вот так вот бывает <ква> Опции хорошие И <ква> жалко становиться будешь опять бетон мешать? Опять буду бетон мешать? Ничего, помешает Не, не, она не так, она уже не идет Даже я это понимаю Охотник за привидениями Да, да, да, не отваливает вообще Да? Да, да, попробуй Чего она лежит? Она пешка в виде 100 кг Она дала в воле Попробуй на этом, на S моде Британья не скорость. А, вот, ага, поставь S просто. Если еще ППУ теперь. Комса у скомса М. С, С поставил режим? С, С режим как ставится. Вот, вот. С. драйв. Но все равно, даже у меня 136CW было На обычном драйв режиме короче. Лучше ехал, да? Лучше ехал, да. Mm -hmm. Ну видишь, там же у них много вот этих вот нюансов бывает, у этих Common -rail. Там чуть-чуть не так, все, mm -hmm. она уже не едет mm -hmm. Ну, это не коробка, да, по Это мотор Да, это не коробка mm -hmm. Нет, ты что? О! Oh, видел пинок? Семен по кустам долетает Не проблема Смотри, машина, ты видишь? Видно, не судьба, видно, не судьба. Короче, едем за универсалом. Домаж, И дети тоже будут в конце концов довольны, все просто да. поместится. Ну, видишь, машина хорошая, на самом деле, по опциям, но по состоянию. Да. И... Она не упругая за... была. Заманчивая, но не Неупругая не машина. Ту... Не тугая, нету в ней драйва, нету в ней такого подтянутости. И не ехала, да. Вот. Когда нажал на газ, а она не поехала. По-другому она да. Я плачал, не понял, что ты говоришь. Когда вот просто мы ехали по улице здесь. Ну. А когда ты уже нажал на газ, сразу понятно стало. она не идет. Она должна прижимать хоть чуть-чуть. еще не как, да, я, я Нет, Сильно если... она не будет прижимать, это 2 литра дизель. Что она там прижимает? 150 чего, легкая машина, она ну, прижимает. Ну, не так, чтобы там вклеивала, Чуть-чуть-то, да? подклеивает немного. В общем, едем за универсалом.